Недавно я слышала очень интересное мнение, и, скорее всего, даже правильное, по поводу того, что такое любовь. Человек определил для себя любовь как связь. Действительно, есть связь между мужчиной и женщиной. Я даже знаю технику налаживания связи между мужчиной и женщиной, конструктивных связей. И там следующим моментом было то, что связь налаживается. И самым важным в этом вопросе именно то, что налаживается связь, а не тот человек, который с тобой в отношениях. С человеком всегда все хорошо. Каждый живет как ему не страшно, каждый имеет право, каждый прав, у каждого своя правда. Ну и далее по тексту, если хотите, можете кучу видео посмотреть на моем канале на эту тему. Но очень часто мы налаживаем не связь, а налаживаем человека. И тогда мы ему рассказываем а, вчерашняя цитата. «Иди сходи к психологу и выясни, это нормально с двумя девушками переписываться или нет». А, другая цитата. «Я к своему психологу сходил, и он мне выдал список, как себя вести с, со своей девушкой». Девушка обращается к психологу, чтобы ответить своему молодому человеку на этот список. Я так и смеялась. Психологический батл. То есть каждый раз нам кажется, что главное найти нужного человека. И только сегодня я говорила о том, что э, строить отношения – мне позвонила моя знакомая и сказала шаблонную фразу, никто не хочет работать над отношениями, это же работа, это же сложно, их надо строить и тому подобного рода вещи. Я так и сказал: пока мы работаем строителями, как говорил Винокур, строим из себя чудо. Вот тогда у нас отношения-то и не налаживаются. Мы хотим наладить человека, мы хотим наладить себе счастье за счет налаженного другого человека. А вот очень часто мы упускаем один маленький момент. Давайте я расскажу, как выглядит ваш любимый человек. До 7 лет у человека формируется так называемая картинка мира. Я так слышу мир, я так вижу мир. И до семи лет мы видим свою семью. Мы делаем выводы, мы вырабатываем стратегии, которые нам помогли выжить. То есть это очень серьезные стратегии. Удивительно, что мы потом их защищаем всеми фибрами души. И в этой же картинке есть портрет любимого человека, если можно так выразиться. Так вот, этот портрет любимого человека мы находим из тысячи. Можно из миллиона, это не столь важно. Я знаю очень много интересных людей, которые мне рассказывают, что они не могут найти себе женщину, не могут найти себе мужчину. И когда я им показываю, кто они есть, маленький пример. Юрист живет в Москве, зарплата 500 тысяч, квартира в центре города, частная практика, метр восемьдесят пять роста, спортивного телосложения. Я говорю, вы действительно считаете, что нет женщин для вас? Вы вообще понимаете, что большая часть женщин мечтает о таком муже, как вы? Остальная часть либо старая, либо еще не доросла для вас. Да, там и возраст еще 35. То есть это просто мечта. И он мне рассказывает, что нет людей. Тогда простой вопрос, а кто у тебя в этой картинке мира? Если в этой картинке мира у тебя пьющий мужчина, убивающаяся женщина, страдающая женщина, что-то еще, то чего ты решил, что нужно найти просто другого человека и все поменяется? Как правило, рядом с нами тот человек, которого мы достойны, как бы жестоко это ни звучало. А вот если мне не нравится тот человек, который рядом со мной, угадайте, кому нужно налаживать человека конечно мне потому что это я так вижу я так слышу у меня не так давно была интересная работа когда я девушке предлагала смотреть на меня и рассказывать мне какую эмоцию я на данный момент испытываю когда она это делала то мы с ней знали с чем работать дальше не зная реакцию, я в конце работы, когда мы все отработали, попросила ее посмотреть на меня и высказать, какую эмоцию я испытываю. У меня было ощущение, что она меня видит первый раз в жизни. У нее были большие удивленные глаза, и она понимала, что все это время я же испытывал такие странные эмоции, а куда они делись? И вот так мы работаем со зрением человека, если можно так выразиться. И тогда он по-другому видит людей, он видит других людей. И, как я часто говорю, позвольте себе счастье. Да, совершенно верно, связь налаживается. Да, действительно, туда надо вкладывать какую-то энергию, какие-то силы, какое-то время. Но это не значит, что есть какие-то такие особые правила, по которым мы очень правильно создадим отношения. Какие-то вот нужные вещи, которые обязательно нужно сказать мужчине. И напоследок будет пример подтверждения. Однажды у меня был один клиент, и он расстался с женщиной. Я спросила, почему. Он говорит, вы знаете, полгода она была идеальной женщиной. Оказалось, она сходила на тренинг и узнала, что как делать. И все было вообще классно. Она была идеальная. Но через полгода она стала сама собой. Да ну нафиг. Отношения это не на полгода. Ну, смотря какие, я называю это секс для здоровья. И тогда это влюбленность, которая длится от трех месяцев до года. Тут я соглашусь. Но, наверное, нам хочется что-то большее. Потому что если каждые три года менять партнера, извините, три месяца менять партнера, это, наверное, тяжело. Это, наверное, все не просто так. Более того, так уж вышло, что я 27 лет в отношениях, и поверьте, первые 15 лет были гораздо сложнее, чем последующие. Так что позвольте себе счастье и поймите, кому все-таки работать с отношениями и по какой причине. А если действительно человек, который рядом с вами вас не устраивает, возможно, имеет смысл расставаться. Но в любом случае, для того, чтобы не повторялась данная ситуация, все-таки имеет смысл поработать со специалистом. Но это лично моя идея. Возможно, для вас это все по-другому. Желаю счастья, любви и хороших отношений, а не